Печать пророков, корона наша. Посланник Аллаха Мухаммад мусафа саллиллаху алейхи ва сказал. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва Мир вам и милость Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах сказал, я с рабом моим, когда он думает обо мне, и я с ним, когда он поминает меня. «Если он поминает меня в своей душе, я поминаю его в своей душе. Если он поминает меня среди знатей, то я поминаю его среди знатей лучших». Что за знать лучше людей? Конечно, это ангелы. То есть, когда человек не только про себя поминает Аллаха, а еще и о нем рассказ другим людям напоминает о Всевышнем Творце, близким, родственникам, друзьям, супруге, детям. Рассказывает качество сафатазатия, сафацубытия, атрибуты, присущие ему, атрибуты, которые и он наделил нас. Рассказ о его качествах, то есть поминает его среди людей. И Аллах говорит, я его буду поминать среди знати лучше, чем люди, то есть среди ангелов. Какое высокое положение человека, который поминает Аллаха. И если он, говорит Всевышний Аллах, приближается ко мне на локоть, то я приближаюсь к нему на сажень. Что же нам это дает? Когда человек становится ближе ко Всевышнему Творцу, его дуа, мольба, и принимается быстрее. Чем ближе ко Всюжнему Творцу, тем быстрее принимается водора. И Всевышний Аллах говорит, если он идет ко мне пешком, то я устремлюсь к нему бегом, приводится в хадесах имама Аль-Бухари и Муслим.